Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сегодня расскажу о том, что такое выездная налоговая проверка, как она проходит и как действовать проверяемым. Налоговая имеет право проверить бизнес на территории налогоплательщика, изучить документы, осмотреть помещение, посчитать имущество, поговорить с сотрудниками. Делают это в ограниченные сроки и в определенном порядке. Проверки бывают нескольких видов. Во-первых, комплексные и тематические. Комплексные проводят по всем налогам и сборам, а тематические только по одному налогу или взносу. А Во-вторых, плановые и внеплановые. Обычно выездные проверки планируются на квартал. Внеплановые проверки могут назначить в отношении ликвидируемых или реорганизуемых организаций, но это происходит редко. С проверкой приходит налоговая по месту учета налогоплательщика. Если ваши обособленные подразделения находятся в другом городе, то могут привлечь специалистов в той инспекции, где стоят на учете обособки. В проверке могут участвовать не только налоговые инспекторы, но и сотрудники МВД. Их включают в состав проверяющих, если есть признаки недобросовестных действий проверяемого. Ну, например, установлены незаконные схемы ухода от налогообложения, эффективное банкротство или уклонение от проверки. Проверить могут любую компанию или отдельный ее филиал, предпринимателя и даже обычное физлицо. От системы налогообложения это не зависит. Исключение сделано для IT-компаний. До 2025 года у них не будет выездных налоговых проверок. Налоговая держит в секрете график выездных проверок. По закону она не должна предупреждать о своем приезде. Но есть критерии, по которым принимается решение о проведении выездной проверки. И по этим критериям вы самостоятельно можете оценить свои риски. К ним относятся. Низкую налоговую нагрузку, больше 89% вычетов НДС, убыточную деятельность два года подряд, расходы, которые растут быстрее, чем доходы, и зарплату на сотрудника меньше, чем в среднем по отрасли. Если такие признаки есть, это еще не значит, что к вам придут с проверкой, но вероятность ее проведения значительно повышается. Выездную проверку проводят на территории налогоплательщика. Проверяющим надо предоставить рабочие места, где можно включить ноутбуки и разместить документы, которые будут изучать инспекторы. Если у вас нет возможности выделить помещение, проверка может производиться в налоговом органе. Тогда нужно будет написать письмо в инспекцию и указать причину, по которой предоставить рабочее место не получится. Проверку могут производить за три последних года. Например, в 2022 году назначат проверку за 19, 20 и 21 годы. Это максимальный срок, но он может быть и меньше. Если во время выездной проверки вы сдадите уточненную декларацию за период, не входящий в проверку, тогда налоговики обязаны проверить еще и его. За год могут назначить не более двух проверок по одним и тем же налогам. При этом периоды проверок не должны совпадать. Это правило не распространяется на отдельные проверки обособленных подразделений. Общий срок выездной проверки – 2 месяца. В исключительных случаях его могут продлить до 4 или даже 6 месяцев. Например, это ситуации, когда требуется дополнительная проверка нарушения, если в помещении проверяемого случился пожар, потоп или иное чрезвычайное происшествие, ну или если проверяемый затягивает проверку и не предоставляет документы в установленный срок. На практике налоговая редко продлевает проверку. Обычно она пользуется правом при остановке срока проверки. Так ее можно растянуть и на год. Приостановка прерывает течение срока выездной проверки. И после ее завершения срок проверки вновь начинает течь. На каждое приостановление и возобновление налоговая должна выносить решение и вручать его налогоплательщику. Приостановить проверку можно по таким основаниям. Истребования документов у ваших контрагентов. Запросы в иностранные государства в рамках международных договоров. Проведение экспертизы и перевод на русский язык иностранных документов. Чаще всего налоговики приостанавливают проверку, чтобы истребовать документы у контрагентов. Направляют поручение об истребовании документов в другой регион и ждут ответа. А за это время на своем рабочем месте проводят другие мероприятия налогового контроля и изучают уже полученные документы. Во время приостановки проверяющим запрещено приходить в помещение компании и они должны вернуть все оригиналы документов, которые уже взяли. Общий срок приостановки не должен быть больше 6 месяцев. Но он может быть увеличен еще на 3 месяца, если инспекторы сделали запрос в иностранное государство и за полгода не получили ответ. Решение о проведении выездной проверки вручают в дату его вынесения или на следующий день. В решении обязательно должна быть следующая информация. Наименование проверяемого налогоплательщика. Состав проверяющих и указание на то, что один из них – руководитель проверяющей бригады. Фамилии, имена, отчества и должности привлеченных сотрудников внутренних дел. Проверяемые налоги. Период проверки по каждому налогу. Вид проверки и метод ее проведения. Во время выездной проверки налоговая имеет право вносить изменения в состав проверяющих, а вот изменить период проверки или налоги им запрещено. Решения не отдают на руки, с ним только знакомят. Поэтому руководитель организации или представитель по доверенности должны поставить отметку с решением о проведении выездной налоговой проверки, ознакомят. Дату и подпись. Копию решения вам потом вручат вместе с актом проверки. Лучше сразу делайте копии всех документов, с которыми знакомят в ходе проверки. Так вы сами сможете контролировать сроки и порядок ее проведения. Решения могут отправить и в электронном виде по ТКС. Квитанция о получении документа сообщит налоговой, что вы с ним ознакомлены. И началом проверки будет день отправки в инспекцию квитанции о получении документов. Одновременно с решением вручают уведомления об ознакомлении с оригиналами документов. Обычно запрашивают сразу все первичные учетные документы, авансовые отчеты, путевые листы и бланки строгой отчетности. Если документов слишком много, то можно договориться приносить их по отдельным периодам или по участкам учета. Совсем не давать документы нельзя. Проверяемый обязан предоставить инспекторам для изучения оригиналы документов, а проверяющие не вправе выносить их с вашей территории. При проведении проверки налоговики могут запрашивать документы пояснения информацию у вас, ваших контрагентов и даже контрагентов-контрагентов, проводить допросы свидетелей, Делать выемку документов, проводить инвентаризацию имущества, назначать экспертизу, осматривать помещения и имущества, привлекать специалистов и переводчиков. Я рассказывал об этих методах получения доказательств в видео, которое называется «Налоговый контроль. Что нужно знать предпринимателю?». Найдите и посмотрите его, если хотите знать подробности. По окончании проверки вам дадут справку, где будет прописано течение проверки, начало, все приостановки, возобновления и дата окончания. Через два месяца вручат акт налоговой проверки. Если есть нарушение, его отразят в описательной части со ссылками на закон и подтверждающие документы, копии которых должны приложить к акту. Проверьте по реестру в конце акта наличие всех подтверждающих документов. Когда вы подписываете акт, это еще не значит, что вы согласны с нарушением. Если не согласны, можно в течение месяца предоставить в налоговое возражение. В течение 10 дней налоговая в вашем присутствии рассмотрит материалы проверки с учетом возражений и примет одно из двух решений. О привлечении к ответственности за налоговое правонарушение или об отказе привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. На рассмотрении вы можете давать дополнительные пояснения и документы. Их должны приобщить и тоже рассмотреть. Если нарушение оставили в решении, можно оспорить его в апелляционном порядке. Для этого в течение месяца подайте жалобу в управление ФНС вашего региона. Если это не поможет, попробуйте оспорить нарушение в суде. Чтобы эти знания никогда не пригодились, бухгалтерию должны вести профессионалы. И у нас такие есть. Наш сервис «Мое дело об ухообслуживании» поможет с ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса, а вы будете уверены, что налоговая к вам не нагрянет, потому что учет в порядке. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.